Всем привет, меня зовут Влад 4 Глент, Кобяков. Представляете, это мой первый хит. Подписывайтесь на канал, подписчики, я вас люблю. Это лапа, а это гелий, лапа, лапа, бумага, а бумага это деньги. Это лапа, а это гелий, лапа, да бумага, а бумага это деньги. Hello kids, hello kids. я молодой прирост, я сияю ярко, будто Ладву манга. Ладву манга. Ладву манга. Ладву манга. бумага манга. Ладву манга. Ладву манга. манга. Ладву манга. Ладву манга. Ладву манга. Ладву манга. это манга. а манга. Ладву манга. Ладву манга. манга. Копиков Гейлен, Влад Гейлен, Гейлен, Гейлен, Гейлен, Влад Гейлен, А ты Гейлен, Гейлен, нажми на кнопку под...